Цена и ценность, да, которые обладает актив, это Бенджамин Грэм. Бенджамин Грэм это человек, учитель, наставник самого Уоррена Баффета. Да, то есть, все успешные инвесторы 60-х 70-х годов, которые сделали на длительном промежутке времени очень большой капитал, являются поклонниками, учениками данного человека. Я сам всегда рекомендую прочитать книгу Разумный инвестор Бенджамина Грэма, написанную. Даже сам Уоррен Баффет говорит, это лучшее. Что было написано во все времена по поводу инвестирования по принципам стоимостного инвестирования. То есть Бенджамин Грэм это человек, который в 20-х годах 20 -го века, когда все увлекались там, техническим анализом, торговлей, спекуляциями, трейдингом, пришел и сказал: ребят, это все бред и чушь. Самое главное это цена, которую нужно заплатить за актив и ценность, которую этот актив несет. Все. Это прибыль, которую вы получили от компании, деленная на цену, которую вы вложили, чтобы эту компанию купить. То есть, когда вы считаете ROI, это вот как раз таки соотношение цены и ценности. Здесь я всегда рассказываю, что про цену и ценность, тоже ловить некий такой лайфхак, много возникает вопросов да, у людей про недвижимость, есть такой показатель в на фондовом рынке P на E. P на e это показатель рыночная цена компании, деленная на ее годовую чистую прибыль. То есть, по сути, этот показатель показывает, за сколько лет окупятся ваши инвестиции. То есть, если показатель, допустим, российского рынка составляет 6,8, то есть в среднем инвестиции в российские компании окупаются за 6-7 лет, то в Америке этот показатель составляет 27. То есть инвестиции в среднем в американские компании американский фондовый рынок окупится за 27 лет. Это говорит о том, что американский рынок достаточно дорогой, российский рынок достаточно дешевый. Это не является единственным исчерпывающим фундаментальным показателем, но тем не менее, это считается. Так вот, применительно к вопросу недвижимости. Да, то есть, когда Вы покупаете недвижимость, и стоит вопрос – что вам выгоднее купить недвижимость или арендовать недвижимость? Да, возьмите рыночную цену недвижимости, по которой она продается, разделите на годовую ставку аренды этой недвижимости. Как это делается? Да, вы берете, звоните риэлтору, непосредственно говорите, слушай, у меня тема такая, я хочу сдать свою недвижимость в аренду, приедь, посмотри, отфотографируй. Риэлтор приезжает, фотографирует и в конце ему задаешь такой вопрос, слушай, а вот если продать, ну и говорит, вашу квартиру можно сдавать там за… 30 тысяч рублей. Говоришь, окей, за 30 тысяч рублей сдавать, а за сколько я ее продам? Ну вот если прямо вот сейчас по щелчку вот так вот возьму и продам, какая, какую мне цену выставить? И он там говорит 10 миллионов. Все, у вас есть цифры для расчета, вам больше ничего не нужно. Вы берете а, месячную стоимость аренды, умножаете на 12, получаете некую сумму X. Цена квартиры, в которую у вас оценил риэлтор, делите на вот эту вот цифру x, то есть на годовую ставку аренды. То есть, если вам сказали, что эта квартира может быть сдана за 30 тысяч рублей, то берете 30, умножаете на 12, получаете 360 и 10 миллионов делите на 360 тысяч рублей. получаете показатель P, цена, прайс деленное на R, rent, годовая ставка аренды. Если у вас показатель составляет ниже 10, то вам нужно оставаться в этой недвижимости да, или купить такую недвижимость. То есть недвижимость, которая окупается менее, чем за 10 лет – это интересный объект для инвестирования, то есть это по сути доходность 10% годовых. Если показатель составляет от 10 до 15, so, so да, то есть это говорит о том, что нужно смотреть район, почему вы здесь живете, собираетесь вы менять место жительства или нет. И если показатель составляет более 20, то в этом случае вам имеет смысл арендовать. То есть вам имеет смысл вообще эту недвижимость продать и этому риэлтору сказать: слушай, дружище, я хочу следующее. Я хочу продать эту квартиру, но я ее хочу продать э, так, чтобы, ну, как бизнес, я ее продаю человеку и оставаюсь в ней жить. Снимаю ее в аренду. Человек вообще абсолютно не парится. Он верит, что недвижимость вырастет. Да, пусть он и дальше во все это верит. И в этом случае вы можете высвободить очень большую сумму капитала. да, То есть положите его даже, если у вас показатель П на Р составляет 20, то в этом случае значит, что у вас доходность ниже пяти процентов. И если у вас будут инструменты инвестиционной доходности 10 процентов, 10 процентов, да, то есть я не говорю про какие-то сверхвысокие прибыли, да, то получается, что с 10 миллионов ваша положительная разница ежемесячная, ну ежегодная составит 5 процентов, это 500 тысяч, 500 тысяч делим на 12, получаем сумму там чуть меньше 50 тысяч рублей Дополнительные прибавки. К своему пассивному доходу, почему и нет, вы остались в своей квартире, вы никуда не уехали, у вас осталась та же самая мебель, чувак сидит довольный, что он купил недвижимость там, в Москве или в, в регионе, а вы просто получили себе определенную сумму, то есть, почему я живу, вот у меня квартира, в которой я здесь живу, пи на р составляет 68, то есть, квартира стоит 100 миллионов, то есть, рыночная цена оцена. Я эту квартиру снимаю за 135 тысяч рублей в месяц, включая коммуналку. И получается, что человек, в принципе, при прочих равных условиях окупит эту квартиру за 68 лет. Я использую, да, то есть, я за, за ключевое правомочие пользование. да, я, соответственно, остальные деньги, даже если бы у меня было 100 миллионов, эту квартиру купить, я бы все равно не купил, потому что я могу 100-100 миллионов спокойно делать 20% в год, это 20 миллионов рублей, да, 20 миллионов рублей, а плачу миллион. 400 миллион пятьсот вот так вот где-то в год, остальное – это положительная разница.